Всем доброго времени суток, дорогие друзья, меня зовут Максим, и добро пожаловать в Crusader Kings 2. Вы смотрите третью серию. И первым делом я хочу найти нам лекаря, потому что, знаете, в прошлой серии у нас случилось очень такое непредвиденное, такое непредвиденное обстоятельство. Мы отказались от лекаря, у нас заболела жена подагрой. И у нас у самого появился стресс, и у нас нету лекаря, чтобы нас лечить. Я понимаю, это, понимаете, это последствия наших решений, которые мы а, здесь принимаем. Ужас, просто ужас какой-то происходит у нас. Нам нужно сейчас найти такого человека, который нам мог бы подойти на роль лекаря. А, мне вот интересно, есть ли какие-то особые... если какие-то особые... Так, образованность должна быть больше или равно 15, либо больше или равно 10, но при этом он должен обладать отличительной чертой знаменитый лекарь, ученый, мистик мут или мутазелит. Так, так, так, так, так, ну, хорошо, сейчас мы найдем такого человека. Скорее всего, среди тех, кого мы можем пригласить ко двору, у нас есть такие. Так, ну, давайте посмотрим. Это должен быть очень образованный человек. Он должен быть, естественно, досягаемым. Он не должен быть правителем. В тюрьме. Не должен быть в тюрьме. И он, естественно, должен согласиться к нам прийти ко двору. Так. У нас есть только такой гильем. Ну, видите, у него э, образованность больше 10, но при этом у него нет отличительных черт на менте Лекаря, ученый Мистик. А, нет уже? Да, нет у него таких э, черт. Поэтому давайте, может быть, мы кого-нибудь сможем подкупить и... Точнее, э, отправить им подарок для того, чтобы они согласились присоединиться к нашему двору. Потому что это, это не дело, это не дело. Если у нас э, погибнет жена, то это будет очень трагично. Э, я такого не переживу. Нужен нужен. Найдись хоть кто-нибудь, хоть кто-нибудь может быть согласится присоединиться ко мне. Вот я нашел такого человека, который, э, которого можно подкупить и он присоединится к нам ко двору. Пока он не согласен э, присоединиться к нам Но нам нужно поднять с ним отношения А я пошлю ему подарок 15 монет И это, это улучшит его мнение о нас На 38 На 38 Ну а теперь ты согласишься к нам присоединиться? Да, да, он согласится к нам присоединиться И когда ты к нам прибудешь? Через 9 дней, все, мы тебя ждем Вот, и он согласился, он перешел к нам ко двору, и мы можем сразу же сделать его придворным лекарем. Давай, лечи нашу жену, она должна жить, она должна выжить. Пожалуйста, вылечи ее, у нее, у нее все должно быть хорошо. Потому что если, если она умрет от подагры, а мы в нее влюблены, то мы можем получить который называется вдовец он дает минус 50 э, к плодовитости и мы не можем больше вступать в брак понимаете то есть э, просто просто наш э, рот прервется даже не начавшись Итак, так следующий ивент новая возможность дать всем надолго запомнить ваше правление внезапно появилась перед вами о здорово умелый чеканчик может сделать новые монеты с вашим профилем так Потеряем 100 монет, но получим 100 престижа. Хм. Уменьшить содержание драг металла в монетах. Мы можем, мы, мы сразу же получаем черту жадный, которая убавляет у нас дипломатию. Мне бы не хотелось становиться жадным. Или можем получить черту коварный. Ну нет, нет, я лучше потрачу 100 монет, получу 100 престижа. Не знаю, зачем просто так. Мне нравится, когда у меня много престижа. <смех> Продолжаем. Как я и уже говорил, я не хочу, чтобы у нас э, умерла жена. Ее должны вылечить. Ее обязательно должны вылечить. А, так, наш придворный лекарь. Тидичи Мудрый. Ты будешь лечить нашу жену или как? Или где? Рикардо уже очень любит меня. Возможно, мне следует сосредоточить свое время и ресурсы, чтобы повлиять на кого-то еще. Uh, нет, я так не думаю. Мне кажется, что я все еще хочу сохранить дружбу. И мы продолжим налаживать с ней отношения. О! Oh. Ватикан в ярости? Что, что же разозлило Ватикан? Ватикан в ярости. Письма были разосланы по всему миру из Ватикана. Папа Римский потребовал прекратить биотификацию грешных народ, грешного народа и отнял у остального духовенства право делать это. Отныне дарование биотификации будет выдаваться лично Папой Римским. Ватикан больше не будет терпеть таких позорных примеров, как, неправо, как неправомерная биотификация Гарсия от своего имени. Теперь... Только истинно благочестивым последователем веры будет даровано почтение веры. Наконец-то конец силе. А что это значит? Я так понимаю, что папа узнал, что, а, что наш а, сюзерен поставил свободную инвеституру? Да, да, это это имеется в виду? Или как? Что это, что, это, что это значит? Недавние разногласия в вопросах веры вызвали недоверие к моральному авторитету церкви. А что такое биатификация? Ладно, хорошо, хорошо, примем. Или нет? Или ты что имеешь в виду? Блаженный Гарсия. Это вот эта вот механика со святыми да, людьми имеется в виду? Или как? В общем, я думаю, что мы когда-нибудь в этом разберемся, а пока что... Не будем это трогать, просто посмотрим, что будет дальше. В общем, я сейчас на монтаже офигел от своей тупости. Оказывается, биотификация — это обряд перечисления умершего к лику блаженных католической церкви. То есть, этот ивент обозначает, что раньше, без позволения Папы Римского, всяких грешников причисляли к лику блаженных. И, естественно, Папе Римскому это не понравилось. Он сказал, все, закрываем лавочку, теперь только Ватикан имеет право биотифицировать умерших. Вот так-то. Для нас это с вами обозначает то, что мы, нам будет сложнее получить Bloodline, то есть стать основателем родословной, за какие-то блаженные деяния при жизни. Ну, посмотрим. Возможно, мы даже до этого не дойдем. Так, смотрите, у нас прошло уже 5 лет от игры, и мы можем выбрать новый путь, которым мы будем идти. Я хочу выбрать... Образованность. Да, почему бы и нет? Я хочу выбрать образованность, мы тогда сможем построить обсерваторию. Через 5 лет мы, конечно же, выберем новый путь, но пока что будем идти вот этим путем. Итак, мы построим обсерваторию. Так, книгу мы пока не можем написать, но построим обсерваторию, потратим 25 монет. Это, так... Это такой интересный. Это такая интересная цепочка ивентов. Мне просто нравится ее проходить за кажд... каждый раз за каждого персонажа. Потому что это дает преимущество. Правда, это может надать нам стресс, но мы уже в стрессе. Так что нам бояться нечего. Так. Вы приступили к строительству обсерватории. Сбор необходимых материалов и подготовка к работам займет некоторое время. Не могу дождаться. Действительно, я серьезно не могу дождаться, когда у нас будет построена обсерватория. Потому что обсерватория это очень круто. Оборонительный союз против правителя, известного как Ман... Магнус Инглинг, прекратил свое существование. Ну... Дружище, я сочувствую тебе. Хотел, видимо... Что ты хотел? Против кого ты воевал? Не знаю. А, не... Тут, не... Тут мне не показывается. Хотел, видимо, захватить весь мир, но... Не получилось. Ну что ж теперь поделать, ладно. Смотрите, у нас есть трейд набожный. И благодаря этому трейту а, мы можем а, когда-то, рано или поздно... Я не хочу, конечно, конечно сейчас. Я хочу дождаться того момента, когда нам будет, ну, уже там под 50, под 60, и мы тогда можем вступить в общество бенедиктинцев, а, ну, или доминиканцев, а, в кого-нибудь из них, то есть, это будет очень интересно, это тоже даст нам... Интересные ивенты. Просто дело в том, что когда мы состоим в этих обществах, у нас э, убавляется плодовитость. Я не хочу пока что этого делать. Вот когда у нас будет много детей, когда можно будет за плодовитость не бояться, тогда можно. Так, и у нас появилось доступно новое решение написать книгу. Естественно, мы это сделаем. А, книга стоит очень дорого. 176 монет, но... Мне не жалко. Итак... Написать книгу непростая задача, я много думал над этим, обсуждая советниками и писцами. Когда же они наконец спросили о главной теме будущего литературного произведения, я задумался всего лишь на минуту и ответил. Ну, ты-то задумался всего лишь на минуту, а мне придется надолго задуматься. Смотрите, тут у нас есть два варианта. Напишу о том, как управлять страной, то есть непосредственно навык управления будет влиять на, на качество нашей книги. Либо мы можем э, избежать выбор конкретной темы и просто опишем историю моей семьи. Не знаю, конечно, что ты будешь описывать, потому что он всего лишь основатель своего рода, и у него не так уж много. Возможно, он напишет такую книгу, которая э, будет передаваться его потомкам из поколения в поколение. Будто бы основатель написал такую книгу. Возможно, возможно это будет интересно. Если такая книга появится, можно будет ее как-нибудь переименовать. Она будет так красиво у нас лежать в сокровищнице на протяжении 10 наших поколений, которые мы хотим играть. А может и больше. Ну хорошо, давайте выберем тему «История моей семьи». И... У нас должен появиться модификатор, который обозначает, что мы пишем книгу. Написание книги в Crusader Kings 2, оно может продолжаться очень долго. Очень долго может писать книгу. В среднем это занимает 10 лет. То есть сейчас 1072 год. Примерно в 1082 году плюс-минус лет 5 он напишет эту книгу «Ваша обсерватория наконец-то готова, вы уже предвкушаете свои первые наблюдения, вселенная полна тайн, действительно, и мы получим модификатор, изучает звезды, который даст нам плюс один к образованности, у нас уже 10 образованности. мы невероятно образованный человек». Мутимир арестовал вооруженного человека на пятнистой лошади в покореженной броне. Он говорит будто человек, утверждая, что он межевой рыцарь. Однако этому нет достаточных доказательств. На пятнистой лошади в покорёженной броне. Прикажите освободить межевого рыцаря. Мы потеряем 25 престижа и минус 10 отношений к Мутимиру. а Благочестие изменится на 10. Очевидно же, что это бандит. Мне больше нравится вот этот вот... Вот этот вот вариант, потому что мы получим 25 престижа, и мутимир получит 25 престижа. Хотя, не знаю, зачем тебе престиж, возможно, когда-нибудь пригодится в будущем, но не знаю. И мы потеряем благочестие, но мне не жалко, хорошо, хорошо, давайте. Зарабатываем престиж. Оборонительный союз против правителя, известного как Исаки II Комнин. Прекратил свое существование. Ну, хорошо. Хорошо. А, может, мне стоит написать письмо Рикарде, чтобы попробовать признаться ей в моих добрых намерениях? Ам... Смелое сообщение. Это все, что она хочет. Отправить краткое емкое письмо, благодаря которому Рикарда может улучшить свое мнение о вас. Или это не, не очень хорошая идея, то есть мы просто отказываемся, ничего не происходит. Давайте, давайте выберем первый вариант. Отправить краткое, емкое письмо. Потому что я хочу, чтобы у нас были отношения 100. Так. Э... Рикардо не ответил на мое письмо. Возможно, мне следовало попробовать писать менее прямолинейным способом. О, ладно. Ладно, ладно, хорошо. Что ж ты так к нам плохо распоро... расположен на рекарте? Хотя 73 у нас. Ты, наверное, обижаешься на то, что мы выгнали лекаря, который мог бы тебя вылечить от подагры. Ну почему сейчас-то тебя лекарь не лечит? У нас же есть классный лекарь. Ну что же ты такое? то Та... Блин, очень жалко будет ее потерять. Очень жалко. Надеюсь, у нас не будет э -э, трейта-вдовец из-за этого... Из-за этого! <смех> или, или, надеюсь, она как-нибудь сама вылечится. Блин. Ну ладно. Вы, про... Вы провели много ночей, наблюдая за звездами в своей обсерватории. Этого воистину увлекательно. Столько новых вопросов. У... И у нас есть два варианта. Два очень интересных варианта. Я каждый из них проверял. Как звезд... звезды движутся, мы в конце получим трейд черту характера ученый, у нас будет возможность еще всем рассказать о том, что Земля находится не в центре Вселенной, как думали в Средневековье, а Солнце находится в центре, а Земля вращается вокруг него. Это очень интересно, очень круто. Мы можем всем об этом рассказать, и все на нас обидятся, абсолютно все. Или мы можем выбрать вот это. Там можно получить несколько негативных черт, такие, например, как Паранойк, Сумасшедший. Но при этом мы получим, в конце концов, черту характера Мистик. Хм... Что, же мне выбрать? что же мне выбрать? Ладно, пока выберем первое. Потом посмотрим, что будет дальше. Возможно, за другого персонажа мы выберем второе. Если, конечно, у нас будут наследники с такой больной женой, которая заболела под агрой. Эх. Я очень надеюсь на то, что она вылечится. Я очень надеюсь. Хоть бы она вылечилась. хоть бы. Или мне уже что? Или мне уже менять путь знаний на соблазнение и просто, просто искать себе этих других любовниц их оплодотворять их детей делать своими детьми законными. Так, гуэрина гурина Желаем вам жить в гармонии и Прошу вас поддержать меня в совете. обещать долгу не останусь. Да, голосуй там за кого хочешь. Мне без разницы. Я очень хочу, чтобы она вылечилась. И я надеюсь, что мы не заболеем никакой смертельной болезнью. Потому что это тоже будет печально. У нас закончится челлендж. Мы, конечно, можем э, дождаться, когда наша дочь вырастет. Интересно, здесь, есть ли здесь возможность заключить матрилинейный брак? Нету здесь такой возможности. Ужас, ужас. То есть только мужчины могут, э, только мужчины могут продолжать мою династию. Это очень печально, друзья мои. Почему для торговых республик недоступны матрилинейные браки? Она бы нам... Э, она бы, возможно, была более успешна в том, чтобы рожать детей, ну, когда вырастет, естественно. И родила бы нам сыновей. Тогда бы, естественно, у нас э, после первого поколения сразу же началось бы третье, потому что э, ее, э, к ее детям пришла власть, к ее сыновьям. Ну ничего страшного жена рикарда я прошу пожалуйста прошу пожалуйста я тебя очень прошу ну что тебе еще сделать может тебе пожаловать почетный титул Эх. ладно так о о о вот о чем я и говорил Наблюдая за движением звезд, вы начинаете замечать закономерности. Тем не менее, подобные изыскания порождают массу опросов. Например, как такое возможно, если Земля находится в центре? 50% шанс, что Асторы лишится черты набожный. Мы набожный. Точно. Как мы можем быть ученым? Я об этом даже не подумал. И Патриция Астор получит черту усердный, возможно Ну посмотрим а Мы больше не набожный Моя простая неизменная картина мира теперь пошатнулась Пошатнулась Прежняя набожность сменилась открытостью новым идеям Вот видите Как только вы начинаете заниматься наукой вы сразу понимаете, что все, о чем говорит церковь, это. не такая же правда, как вам казалось. Тем временем у нас очень много денег, но их все еще не хватает на то, чтобы построить, например, сад и получить плюс один дипломатии или большой особняк, чтобы увеличить от налогов и максимальное количество факторий. Но ничего, ладно, хорошо, мы подождем. Также можно было, конечно, развивать наши фактории. Хм. Почему Истрия приносит меньше всех? Почему Истрия приносит меньше всех? Скажи мне, пожалуйста. Может быть, стоит построить тебе что-нибудь, например? Ну, давай построим тебе торговый порт. Потратим 143 монеты. но ну, ничего, это... это инвестиции в будущее, между прочим. Ваши исследования в обсерватории этой ночью были просто потрясающие. Вы можете продолжать поиски, но для этого понадобится масса нового оборудования. Нужно двигаться дальше, и мы потеряем э, 30 монет, либо это слишком дорого, и мы прекратим изучать звезды. Нет, я хочу двигаться дальше. Потому что он, денег у нас хватает. Даже если бы у нас было меньше э, 30 монет, я бы все равно продолжил. Даже в, живя в долгах, я бы все равно продолжил, потому что Uh, это очень интересная цепочка квестов. И самое крутое, что ее можно повторять из раза в раз. Так, и у нас здесь снова непереведенный ивент. Интересно, будет ли вам у... приятно узнать больше о преимуществах тяжелой работы от меня? Я не могу сейчас думать ни о чем другом, что могло бы помочь. Понравится ей больше. Uh, uh, что это имеется в виду? То есть из-за того, что мы находимся в стрессе, мы сильно вкалываем, у нас нет времени на то, чтобы э, при, э, налаживать отношения с ней. Так, а, первый вариант. Я расскажу о своем процветающем королевстве. Рикардо получит от нас письмо, описывающее ваши успехи в управлении страной, которое вы напишете благодаря своим дипломатическим навыкам, что вероятно... А, поможет наладить ваши с ней отношения, либо у меня нет на это времени. Ну давайте попробуем, давайте попробуем. Почему бы нет? Мы уже в стрессе, нам уже ничего не грозит. Так, а... Рикарда была очень впечатлена рассказом, который я распространил о процветании моего королевства. Чудесно. О, детские венты, как мне это нравится! Папа, папа, кричит Флора, дергая меня за руку, в надежде, что я брошу важные дела и поиграю с ней. Этот ребенок – сущее наказание. Поиграй с ребенком, хватит уже там за бумажками сидеть. Все равно ты ничем почти не управляешь. У тебя, только, у тебя только город и дом. И все. Так что поиграй с ребенком. Да, мы можем пренебречь своими обязанностями ради счастья дочери. И... Это поднимет нам с ней отношения очень высоко. Или не подняло. Точнее, а, точнее наши к ней отношения поднялись, поднялись. Ну, мы, естественно, это наша дочь, мы ее очень любим. Я пока не знаю, что будет дальше у нас. Скорее всего, мы... Будем развивать и образованность, или интригу, или военные, потому что эти навыки, они у нее растут. Ха. Но это мы узнаем, естественно, в следующих сериях. А пока что подписывайтесь на лайки, ставьте канал. И до новых всем встреч, всем удачи и всем пока.